Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие! Давно не выходил в прямой эфир, был сильно занят, и вот сегодня завершился ретрит. Замечательно, вот буквально только что из одного стола вышел со своими участниками. Сложилась замечательная семья, столько радости, столько открылось всего. Все нашли э, свои самые важные для на сегодняшний день э, мысли, идеи, решения, предназначения. То есть, ну, вообще супер, я доволен. Поэтому в таком хорошем состоянии сегодня с вами встречаюсь на такую э, важную тему. Когда-то, давно, уже в начале этого века, 2000-х годов, я со своими соратниками, с друзьями, единомышленниками разработал такой инструмент, работы с пространством, инструмент для решения задач, самых разных задач, как совет семей. Семейный совет и совет семей. И мы довольно активно им пользовались и решали многие задачи. Просто и потом как-то время ушло, и мы о нем, ну можно сказать, призабыли. Только в некоторых местах страны по-прежнему им пользуются, рассказывают об очень интересных результатах, а действительно это уникальный инструмент, позволяющий решать важные задачи. Любые задачи, семейные, родовые материальные, городские, ну и так далее. Но вы, чуть позже я все расскажу, и вы поймете. Широчайший спектр, возможности огромные. Почему? А потому что мы тогда этот инструмент разработали на основе очень интересной мысли, прозвучавшей в Библии. Я вычитал тогда в Библии такую фразу. Возможно, когда вы читали, кто читал Библию, встречался с этой фразой. Когда двое в мире и согласии под одной крышей скажут горе «Переместись», она переместится. Меня зацепила эта фраза. Что же это такое? Что это? Ну, какое-то волшебство. Я подумал, что это просто миф, но потом в какой-то момент, веря, что в Библии много мудрости, решил проверить этот... Это выражение начал исследовать, и вот так потихоньку-потихоньку раскручивая, проводя исследования, проводя экспериментальные разные опыты, э и используя в жизни этот э метод, я пришел к пониманию того, что это не волшебство, это реальная, реальная мощь, реальная сила семьи, пары, реальная сила. По почему же она такая? Почему? когда двое могут переместить гору. Я думал, ну это аллегория. Ничего подобного. В принципе, двоем э, сила пары оказывается очень большая. Я встретил, ну когда ищешь, когда идешь в этом направлении, то э, встречаются, соответственно, люди и так далее. Вот я встретил ученых, которые исследовали с помощью приборов. Ну приборы несовершенные, не, не той степени, э, что могут охватить весь спектр воздействие, допустим, пары на мир, энергетическое воздействие, на уровне мысли, на уровне энергии, но тем не менее показывали. Так вот они мне показали, что вот они проводили исследования, и оказалось, что некоторые пары, не все, кто-то меньше, некоторые пары имеют мощность, как они выразились научным языком, мощность пары в десятки, а то и в сотни раз больше, чем одного человека. По их приборам оказывалось, что мощность пары достигли, ну, это максимально, что они могли измерить, из-за того, что приборы дальше уже не показывали, не могли показать по, по природе своей. Но они, как сейчас помню, увидели результат 400 раз. В 400 раз мощь пары оказалась больше мощности одного человека. Супер! Мне это так понравилось. Я понял, что здесь действительно не просто это, эти слова в Библии, не просто как какая-то, знаете, мифическая, сказочная ситуация. Нет, это, это оказывается, заложена э, суть. И я стал уже исследовать, раз приборы дальше не показывали, я решил исследовать мощность пар э, косвенным путем. К, то есть, что это значит? Ну, проводи, допустим, воздействие пары на что-то, и вот смотреть, каков результат этого воздействия. И вот я так один там увеличивал, увеличивал, увеличивал расстояние, увеличивал объем воздействия, увеличил задачи. И вот таким образом, исследуя, в конце концов сложилась система работы с этим методом. И этот метод стал широко пользоваться вот, ну, среди тех, кто был моим читателем, э, кто общался со мной. И он показал очень интересные результаты. Как-то мы очень активно тогда, прям такой был период, мы очень активно это использовали. Я просто сейчас, буквально вот, э, пару недель назад, подумал, почему мы не используем, почему мы такой замечательный инструмент не используют. Ну, к примеру, что говорит слова-слова. Давайте я приведу примеры, реальные примеры, которые, с которыми вот мы в арсенале имеем применение этого метода. Значит... Помню, во Владивостоке, приезжай, у нас широкая география, разъехался этот, разъехался этот мет, метод по всей стране, и не только в стране, в других странах оказался. Э, такие активисты пользовались им. Э, вот, почему я говорю, я и хочу поделиться, всп, напомнить, друзья, у каждого из нас в руках есть мощный инструмент. Я сейчас э, поясню его физику, а пока примеры, чтобы вы поняли, что это не голословно. Приезжаю во Владивосток, и меня приглашает в гости одна семья. А, а, прихожу в гости, и они мне рассказывают, показывают листочек в коридоре, бумаги висит на, на стене. А, и там четыре пункта. Говорит, вот смотрите, говорит, Антон Саныч, а месяц назад, месяц назад мы повесили этот листок, мы провели... Говорит, вот еще в нашем доме, а дом большой, знаете, это девятиэтажка такая еще как-то углами. Ну, в общем, там подъездов 8, наверное, вот такая вот большая, большой дом. Десятиэтажный, 8 подъездов, ну, понимаете. Вот Говорит, мы еще с одной парой, нашими друзьями, мы, услышав об этом методе, мы решили проверить. И вот, говорит, мы месяц назад написали вот этот список. И вот, зная, что вы приедете, мы решили его сохранить. И показать вам. И там дата стоит, когда они повесили. В этом списке они выразили пожелания. Вот собрался совет семей. То есть вот две пары. Они сели, пили чай, проговаривали. И по определенной методике они, значит, это а, а, а, запустили вот такие пожелания. Какие? Ну, какие у них были нужды? Во-первых, они сказали, что э, так как Новый ну, Восток э, – Морской город и там Приморский город и там э, очень сильные ветра очень кто живет в Владивостоке знает или бывал там знает там очень сильные ветра и окна там просто продуваются насквозь э, только э, спасают пластиковые э, и вот э, они значит это а везде стоят ну обычные советские вот эти э, деревянные окна и они значит в нашем доме, чтобы заменили окна на пластиковые. Ну, представляете, вот так вот, если смотреть, ну и желаете, ребят, кто же вам их заменит. Дальше. Еще помню пункт второй. Чтобы заасфальтировали дворы, привели его в порядок. Нет, ни детской площадки. Дворы в то время... Дворы в Деостоке, даже и дороги были, ужасные дороги. А дворы это вообще. Там джипы садились на раму. На, как, как будто во время войны у них э, все это, воронки такие. То есть совершенно строительным муза. В общем, ужасный Чтобы двор привели в порядок, поставили детскую площадку, там посадили деревья и так далее. Второе. Третье. Что же они третье там? Короче, они четыре пункта записали. И вы знаете... Так вот, говорит, смотрите, Антон Александрович, смотрите, вот прошел месяц, уже в двух подъездах, они прям пока не, пока не в их подъездах, но идут по порядку, и говорит, вот в двух подъездах уже окна поставили пластиковые. Представляете? А двор заасфальтирован, стоит детская площадка, деревья. Говорит, фантастик, мы сами не поверили, что это, что это будет так. Но когда мы увидели, что через пару недель после нашего вот этого такого посыла совета семей, начались какие-то движения во дворе там, и прочь, из асфальта, прочее, по все начало развиваться. И вот теперь мы, говорит, ждем, когда уже до нас дойдет очередь, и нам тоже поставят эти пластиковые окна. Что-то еще, два пункта, которые тоже совпали. Но это было давно уже, я забыл. Вот такой пример. И таких примеров много. Мы прям собирали их достаточно много по стране. Когда совет семьи, две семьи, три семьи, четыре семьи. В Красноярск. Приезжаю в Красноярск. Я тогда много очень ездил. Приезжаю в Красноярск. И меня приглашают на новоселье. На новоселье пары, которая была участником совета семей. Участником совета семей. Оказывается, на этом совете семей эта пара э, э, говорит, вы знаете, говорит, мы живем в городе уже, вот, ну там сколько-то живут, там лет 10, наверное, говорит, и все на съемной квартире, давайте пожелаем, чтобы, допустим, нам каким-то образом квартиру гор, город выделил. Все, ну как это возможно, -то? тем более это же время-то какое, кто сейчас выделяет квартиры? Э, э, нереально, ну давайте попробуем. В общем, провели совет семей, заявили такое намерение, чтобы вот этой паре была квартира. И когда я приехал, правда прошло там месяца три, наверное, после этого их заявления, я приехал на новоселье. Им выделили, город выделил квартиру. Оказывается, где-то сработали какие-то списки, когда родители когда-то где-то подавали заявление, и это заявление где-то лежало, потом его в этот, вот, под воздействием этого посыла это заявление вытащили из-под сукна, запустили в дело, и под какую-то программу они попали и выделили квартиру. Механизм был непонятен, как сработали чиновники, но был механизм понятен, что сработал именно совет семьи был смешной такой случай. В том же Красноярске меня все время поражала там такая картина. Там на вокзал, когда приезжаешь на железнодорожный вокзал, по Сибири, там между городами ездил на вокзал, по железной дороге, и вот приезжай на вокзал, и там выходишь, стоит такая стелла и герб города. А герб города интересный. Представляете, герб, ну, герб, все... Стоит лев на задних лапах. Сибирь, ну лев, ну ну ладно, лев на задних лапах стоит. Ладно, допустим, можно для сибирского города льва... Но в одной лапе он держит, ни за что не догадаетесь, что ну кроме красноярцев, он держит лопату, а в другой серп. Я все время смеялся над этим, говорю, ребята, ну как так что это за, что за издевательство над царем природы, над царем зверей, над это, это львом такое. Я говорю, вы же совет семьи, соберите и пожелайте, чтобы все-таки разумно подошли, время другое, энергии другие, какое-то надо, ну, какие-то изменения. Они собрались, провели совет семьи, заявили, что герб не соответствует времени, что он должен быть духовный, современный. Вот. И что вы думаете? Собирается законодательное собрание города и принимает решение об изменении герба. Здесь самое смешное. Они, ребята, они не указали образ, они образ не создали, они просто дали посыл чиновникам, что герб надо изменить. И чиновники ну, они иногда умудряются попасть в десятку, а иногда, в общем-то, мимо. И вот здесь, <смех> прошу прощения, <смех> и вот здесь они приняли такое решение. Стоит лев на задних лапах, в одной руке, держит лопату, в другой серп тот же, но под ним единорог. То есть включили духовную часть. Ну, смешной случай, но тем не менее он показывает, что это реально, это все работает. Советы семей игры имеют большую мощь. Вот я теперь перехожу к объяснению, физическому объяснению того, что происходит. Когда мужчина и женщина находятся в резонансе своих отношений, в любви, в радости, в согласии, то это всегда очень мощно. Вы знаете, что когда в семье мир и лад, то в этой семье все получается хорошо. И здоровые дети рождаются, и материальное благополучие все хорошо. И, то есть, ну, в общем, все, и комфортная обстановка, энергетика хорошая. К нему в гости придешь и чувствуешь, что здесь действительно э, добрые отношения. И вот это вот это доброе отношение, то есть энергетика хорошая. То есть у такой пары, у такой семьи очень мощная, добрая энергия. И вот эта энергия у пары оказывается гораздо больше, чем у одного человека. И поэтому, когда вы, наверное, сами обращали внимание, когда вы семьей с мужем ли, или с детьми даже вместе, принимали какое-то решение, то у вас оно, как правило, сбывалось. Не сразу, может быть, но сбывалось. Может, не всегда так, как вы хотели, но все равно как-то сбывалось. Я думаю, многие имеют примеры на эту тему. Я сам знаю много таких примеров в своей жизни. То есть, когда пара вот в таком согласии, то все решения этой пары, они, как правило, реализуются. Так вот. Это называется, я это взял на вооружение, только предложил методику работы, а методика на самом деле простая, я потом уже в, дальше объясню методику. А, так вот, это я назвал семейный совет, то есть, когда одна пара, одна семья, семейный совет, на семейном совете сели, попили чайку, без горячительных, друзья, это важно, а, потому что энергии тогда снизятся, и... И, в общем-то, принимают решение о том, что вот то-то, то-то надо для семьи, то-то, то-то хотелось бы иметь. И в результате они это получают. Это семейный совет. Но я пошел дальше, вот начал, а если соединить 2 три семьи, и что получится? Должно, мощность должна увеличиться. И действительно она увеличилась, причем многократно. Многократно. И вот эту мощность уже можно было применять на более серьезных таких э, событиях. Например, я э, не знаю даже рассказывать об этом примере. Нет, то некоторые партии могут применить этот метод. Вообще-то нет, наверное, не смогут. Потому что этот метод, что применить, нужно высокое состояние любви уважение к людям к друг другу и к людям вообще к миру к стране это не у многих партийных лидеров такое присутствует поэтому да они наверное даже не посчитают это за достойный инструмент а это есть реальный результат так что расскажу в Кировской области мы провели в Кировской области прямо говорю был момент, мы провели такой эксперимент. Несколько пар, семейных пар, перед выборами в законодательное собрание области, в общем-то, поработали именно с областью. Это не НЛП, то есть это не, а просто они пожелали, просто для эксперимента, взяли нейтральную партию, партию пенсионеров, которая по России имела рейтинг примерно во всех регионах одинаковый, там где-то 3-4%, вот они ее, в общем-то, над ней поработали, над этой партией. И Что вы думаете? На выборах эта партия набрала 18%. Это был шок, это был... Приехали московские руководители этой партии, там что вы сделали, там... Но, тем не менее, факт состоялся. То есть, вот такое воздействие имеют семейные советы, друзья мои. Это реальная сила, реальная мощь для решения задач семьи, как вы видите, в любой сфере, материальной, финансовой, социальной, здоровье, здоровье тоже здесь тоже можно работать со здоровьем. Вот, это все, все работает. И нужно просто в это поверить и использовать, грамотно использовать вот этот инструмент. Вот. И э, э, таким образом э, простота метода зачастую даже отталкивает людей. Надо что-то там придумывать, там крутиться 10, раз, 10 оборотов, делать вокруг своей оси, допустим. Нет, нет, все очень просто. Просто должно быть очень глубокое э, э, состояние, э, такое э, доверие методу, раз – доверие друг к другу, уважительные добрые отношения друг к другу, любовь э, пары, и тогда вот этот процесс происходит, тогда все состоится. Кроме того, можно в совете семей уже, когда несколько со семей э, собираются, здесь уже э, могут включаться и э, включаться и те, кто э, э, не, не являются, ну, у которых нет семьи, то есть пока без семьи, но человек должен не отрицать вообще вот это э, семейные ценности, то есть он должен быть, в, ну, в струе, что ли, вот этих семейных ценностей, семейных отношений, то есть можно, так что в семейный совет могут включаться и одинокие, но не отрицающие э, вот э, эти семейные ценности. И вот я сейчас предлагаю, друзья, пока я вам все это рассказываю, методику поподробнее расскажу позже, а сейчас просто предлагаю вам поверить в этот метод. Он работал, мы его исследовали лет 15, активно применяли, экспериментировали и всегда показывал результат. Например, прошу прощения, что-то нос... Подвел. Так вот, такой пример. В 2007 году, как сейчас помню, в 2007 году мы летом собрались совет семьи, советом семей на море, решили отдохнуть. Это порядка где-то 10 пар нас было. И не только пар, но были одиноки. В общем, человек, наверное, 25 нас было. В общей сложности 10 пар и там еще человек 5 было без и мы пожелали, чтобы тема семьи темой семьи, наконец-то правительство занялось. Потому что к этому времени, это 2007 год, еще были перестройка шла в разгаре, разные эти катаклизмы с финансами и прочее. То есть выживали люди, и о семье не думали. И, вот, и мне очень тяжело было тогда продвигать тему семьи, по регионам, куда не приедешь, везде натыкаешься на чиновников, какая семья, вы о чем. Я решил, что нужно, чтобы с головы пошло, от правительства. И вот в 2007 году летом мы провели такой совет семьи, чтобы чтобы на семью обратили внимание, чтобы семьей занялись, ну была команда сверху заняться вопросами семьи, чтобы можно было действительно эту тему продвигать глубже. И что вы думаете, буквально через два месяца э, Путин подписывает указ о том, что 2008 год будет годом семьи. И началась подготовка к году семьи. Мало того, одна пара, участвующая в нашем э, Совете Семей, была включена в Всероссийскую комиссию по подготовке этого, э, этого года семьи. То есть мы таким образом еще и включились э, в разработку самого, самой программы года семьи. Вот это вот такие вот реальные, как я показал, от решения там чисто бытовых, там, окна вставить, асфальт положить, до, вот, э, ну, там много чего, там, и э, чтобы магазины там э, другие были в районе, ну, что только, каких только нет отзывов у нас, на какие только э, темы э, люди старались все улучшить. И вот, друзья. Э, Метод забыт отчасти по моей ответственности, но моя ответственности это, потому что много других задач, и я как-то, как-то это упустил. А его нельзя упускать. Каждый хочет жить лучше, каждый хочет быть счастливым. И счастье, оно у нас в руках. У нас в руках, друзья. Нисколько не преувеличиваю. Потому что каждый из нас имеет... Ну, как это сказать? Мощнейший запас энергии. Эта энергия называется любовь. Ей нужно просто уметь воспользоваться. Ей надо мудро, грамотно, ее мудро-грамотно применять. И вот ее мудрое грамотное применение, вот один из вариантов это вот совет семьи. Вы наверняка, многие из вас, точнее, не все, но может быть, многие, какие-то используйте практики, медитации. Вы знаете, что, многие работают с энергиями. Знаете, как это все работает. Я не буду разъяснять. Я буду просто вам говорю. Пока поверьте, пока сами не проверите. Вы все равно, вас не убедишь. Поэтому проверьте сами и работаю этого. Но это работает энергия любви. Энергия любви – это живая, разумная энергия. Поэтому, так и говорят, Бог есть любовь. То есть, любовь – это действительно Бог, который все понимает, все. То есть, это разумная энергия, с ней можно разговаривать, договариваться. Поэтому, когда собирается совет семьи, садятся люди э, за столом, э, пьют чай там, общаются, э, едят вкусняшки и обсуждают какую-то тему, которую вот они в этот, на этот день они наметили обсуждение этой темы, например. И они что делают? Они исследуют обычно, если тема сложная, то нужно ее исследовать. Какая-то городская тема, например. В городе надо сделать то-то, то-то. Я помню, мы с городом работали, очень серьезно, я на уровне города, и увидел, что одна пара может целый город, город в 150 тысяч населения, был у нас такой эксперимент, она долгое время, в общем-то, решала в нем все задачи. То есть, что задумает эта пара, то через какое-то время чиновники это как-то э, находят какие-то ресурсы и начинают решать. То есть, это реально. И, так вот, они изучают причины чего-то, что произошло, находят какое-то решение, и это решение, говорят, мы Выражаем чистое намерение на то, чтобы то-то, то-то произошло вот там-то, там-то. Э, потому что это важно, это нужно для города, для жителей, для их э, комфорта, для их радости, для их счастья. Ну, зависимо от того, какая задача. Вот, вот мы принимаем такое решение. Все, этого достаточно, друзья. Когда вы в единогласии несколько э, семей это произносите, это записывается, как говорится, огненными буквами в небесах. Это обязательно будет реализовано. Позже ли, рано ли, коряво ли или чисто. Это зависит тоже от вашего состояния, от верности принятого решения. В то, что можно иногда решение не совсем правильно принять. То есть и вот тогда у вас все получится. Да что такое? Как, Какие-то энергии идут. Сейчас немножко поработаю чуть-чуть, вот тоже с энергиями. Кто-то очень сопротивляется этой теме, потому что это мощнейший инструмент, друзья. Это может каждая семья, каждая семья может жить лучше благодаря тому мощному запасу энергии любви. Это действительно так, это проверено. А тем более, если соберется несколько семей для вот такой вот, совместной совместного посыла и эти посылы могут быть направлены как я уже сказал на решение самых разных задач как внутри семейных так межсемейных городских районных областных и россии в том числе друзья вот сейчас время такое когда со всех сторон в общем-то человеку создают трудности для жизни я к чему подвожу? Почему я этот поднял инструмент снова э, на флаг, как говорится? Потому что сейчас как раз советы семей могут поддержать все добрые программы, помешать э, тому насилию, который происходит со стороны разных структур, э, мешающих человеку жить счастливо. Поэтому э, я предлагаю сегодня вам вот этот вот метод, даю его еще поясню, как им, им работать в конце обязательно. И мало того и мы проведем с вами одну простую практику, чтобы вы это уже уяснили до конца. Я хочу, чтобы вы использовали ту мощнейшую энергию любви, добра, которая есть в каждом человеке, тем более в семье, ведь в каждом из нас, и в семье, огромный запас энергии, доброй энергии. И куда они деваются? Почему какие-то силы управляют э, нами, э, которые не имеют этих энергий добра и любви, но они имеют деньги, там, власть и так далее? Да потому что мы не используем то, что у нас есть. Мы не наполняем пространство этой любовью. Мы не, не, не высказываем свои намерения. А они свои приказы, свои установки, свои, свои цели и задачи, они решают. Потому что мы не делаем то, что есть у нас в каждом из нас. Мы не используем тот ресурс, который есть в каждом из нас. Друзья, пришло время это осознать. Пришло время это применять. Пусть вы на самом маленьком примере, вы улучшите жизнь своей семьи. Это уже много, Потому что это ячейка общества, семья. Ваша семья чуть лучше живет. Друзья подтянутся тоже там. Потом вы объединитесь, сделайте что-то доброе для города. Потом, потом вы, может быть, что-то сделаете доброе для страны. И таким образом наше добро, общее добро будет увеличиваться. И все труднее и труднее будет управлять людьми. то Все труднее и труднее будет загонять их в стадо и превращать вот в послушных овец. И Ведь это, этого добиваются власти, чтобы люди боялись, чтобы у них были страхи, чтобы они были разобщены. Но даже разобщены вы можете с советы семей проводить и по скайпу. Вы можете действовать и другими способами. И тем более, если собрав, соберетесь, это вообще мощь огромная и закладывать добрые, э, добрые вещи. Давайте попробуйте, начните решать, и вы увидите результаты. Результаты своих добрых намерений, своих добрых добрые, своей доброй энергии. Вот, э, такую вот э, такое вступление я хочу э, сделал для того чтобы вам разъяснить, что это такое. Практику мы, практику мы проведем. Сейчас, вот чуть позже, вначале я сейчас включу, подключу Диану, свою жену, подключу Диану, совет семей, так и совет семей. Мы с ней сейчас находимся в разных местах, как я уже сказал, я на Чебаркуле, вот на заканчиваю ретрит, это озеро Чебаркуль на Урале, а Диана в Сочи. Практика действительно очень-очень важная для нашей страны, та сейчас, которую будет Анатолий Александрович через несколько минут уже проводить, и мы все с вами вместе в едином поле любви присоединимся. У меня я была отличницей в детстве, но поведение у меня хромало. То есть у меня часто поведение не было или. 3, ну, потому что я не вписывалась особо в систему школьную и, в общем, шалила всячески. И э, обычно отдельно или мама, или папа как-то это разбирали, какие-то э, мои трудности. Но когда вот случалось так, что опять у меня было за четверть отлично, да, общий балл у меня просто сейчас вот у дочки на следующей неделе первые контрольные, я поэтому вспомнила этот случай. И общий балл отлично, а поведение неод или удовлетворительно. У меня мама говорила, так, собираем совет семей, собираем совет семей. И тогда мама и папа и я садились вместе. И вот у меня с детства с термином совет семей вот возникла такая ассоциация, что сейчас, в общем, там мне не сладко придется. Поэтому, возможно... Совет семейный, да? совет семейный, семейный совет, семейный совет, да. Семейный, семейный совет, семьи. ну да, где одна семья, это семейный совет, тоже про это... что мы говорим. А совет семей, когда уже несколько семей собирается. Вот, Но тем не менее уже, когда я познакомилась с этим методом и подтверждаю да, слова Анатолия Александровича, Сколько действительно, сколько уникальных, чудесных случаев произошло, когда пары любящие, где супруги друг друга уважают, где они в резонансе, ну даже если случаются какие-то конфликты время от времени, ну общая, да, общая атмосфера любви, принятия есть, как это работает мощно. Также вот я видела много вопросов, что Анатолию Александровичу некогда там было смотреть по поводу того, а что если один человек, да, если часть семьи, в принципе, Анатолий Александрович сказал, что вот главное, чтобы разделяли ценности, да, не были такой амазонкой, что нет, я не там ни за что, ни за что замуж, вот как у меня когда-то было, действительно стремились к этому. Но есть еще и другой, еще такой более глубокий что ли способ, когда... Вот мы его сейчас освоили, как раз когда летом проводили с коллегами, с сотрудниками света планетарные работы по строительству будущим городов Сибири. Вот сегодня Анатолий Александрович, видимо, об этой теме тоже о Сибири будет упоминать. И мы в том числе, там многие женщины одинокие, так скажем, струница света. И мы всегда приглашали свои вторые половинки, но не те, как вот мы говорим, да, мужчина у нас какой-то вторая половинка, а то, что мы называем там, наш внутренний мужчина или наша внутренняя женщина. То есть вы, наверное, знаете, что мы в течение воплощений то мужчиной, и то, то женщиной можем воплощаться. И куда девается вот эта энергия да, противоположного начала? Она тоже внутри нас всегда, в нашем сакральном сердце. И, соответственно, если я пока не встретила во вне вот эту родственную душу, вторую половинку, но внутри меня живет моя истинная вторая половинка, и если я ее призываю вот для такого посыла, касающегося блага всех, не только меня лично, то, что вот инструмент совет семей применять, то это тоже, тоже эффективно. И в том числе вот у меня был случай, когда Анатолий Александрович был на тренинге, а мы с Ангелиной только осваивались в Килинжике, и мы пригласили его на уровне высшего я мы проходили, ну вот просто самая дав... недавняя история, сняли квартиру в жилищном комплексе, где все очень цивильно, альбатрос, кто смотрел мои истории, видели, такая вся красота, милота. И э, идем в садик, а там уже ну, обычные такие дома старые. И старая, такая разрушенная помойка была. То есть выходишь вот из этого рая, оазиса, и попадаешь вот, вот мимо этой помойки, где там все разбросано, кошки там э, грызут, кости выброшенные, собаки, и все, в общем, немножко портил настроение. И мы вот первый же день. Прямо с Ангелиной проходим, вот если вы просто с ребенком да, призываете на уровне высшего я, своего супруга, ну или просто любовный, любовный посыл ему в сердце, и также высказываете намерение, в общем-то действительно самый простой метод, как вы хотите, чтобы вот в идеале, да, это место выглядело, в общем-то мы так и сделали, чтобы вот эту а, зону благоустроили, ну вот такими простыми, более простыми словами каким-то сформулировали, что вот Ангелина тоже... Присоединилась, понимала, тоже, она произнесла, чтобы здесь было красиво, так же, как в нашем человеческом комплексе. И хотя, в общем, ничего не предвещало, и власти особо там о городе так сильно не заботятся о Геленджике. И что вы думаете, буквально вот через 8-9 дней эту помойку вот обнесли таким заборчиком красивым и закрыли закрыли на, на ключ с кодовым замком. Но тоже, видимо, из-за того, что именно не было Анатолия рядом, мы с нами физически вокруг этой помойки стали расти пакеты, люди просто не заморачивались, потом исключений всем раздали. А, и мы, ну, такие опять проходим, опять Анатолия призвали, ну, еще раз, что-то мы не докрутили еще. С любовью о нем подумали и уже на следующий день повесили табличку, что вас снимает камера, кто там пакет бросил, штраф 5000 и все. На следующий день идем просто вот идеальное такое пространство, котикам там какие-то коврики подальше принесли, тетушки сердобольные, ну тоже видимо вот глядя, что здесь красота уже, так бросать не нужно, где они кушали там в кустиках чуть подальше. Вот тоже с, такого случая действий. Как, как шла подготовка вот к этой работе, которая сейчас будет проходить, тоже очень важно. Как вы знаете, я кондактер, ченнелер, и а, тоже хочу вас настроить, вот дорогие женщины, кто будет этим методом пользоваться, обращаться сердцем, соединяться с.. А, Женский, женским божеством, да, женской богиней, можно сказать, женской постатью Божественной, женской постатью Творца. Ну вот и в ее луче, и Богородицы и Мария Магдалена воплощалась. Это такое единое женское начало. Елена Ванарерих тоже, вот как луч Урусвати, тоже луч Матери Мира, тоже проявляла это начало в жизни. И мы все, каждая женщина, это луч Матери Мира. Поэтому... Вот я тоже получила от нее вот это напутствие на эту работу, но еще сомневалась и буквально перед эфиром, как всегда, Ангелина так подтверждает мои какие-то сомнения, она стала петь "Мама Мария", "Мама Мама Мария", хотя вообще на эту песню, по-моему, не знала, но вот прям вот. Буквально за 10 минут осталось, что действительно с нами сегодня вот эти великие, прекрасные, божественные энергии. И сейчас тоже призываю ощутить их в своем сердце, потому что каждый из вас транслирует мир, красоту, женственность, транслирует в мир эти прекрасные, божественные энергии. Передаю слово Наталье Александровичу. Благодарю, Диана. Такие действительно... Хорошее получилось сочетание. Облагородили мусорку и энергии матери мира. Замечательно все. Да, каждая женщина вот настолько многогранная, я каждый раз это стремлюсь подчеркивать, чтобы в каком-то одном образе не загружались, не залипали, и тогда нам еще больше, больше возможностей открывается для творчества в любых да. сферах жизни, и материальной, и семейной. И в чисто бытовой. Диана, ты мне напомнила вот про Ангелину, сказала. Я, друзья, хочу вам э, вот, предложить сегодня походы, mm -hmm. так как у нас э, аудитория большая. Сколько там, Диана, сейчас э, присутствует? Сейчас вот ну 370 в среднем где-то. Ну да. Но это 370 человек, это э, еще посмотрят много, ведь это можно и э, во времени... Здесь нет преград. То есть я думаю, что больше тысячи, как минимум, больше. Думаю, а обычно записи в записи смотрят больше, да. Больше в записи. Вот несколько тысяч. Это большой совет семей. Большой совет семей. Если мы с вами вот сейчас рассмотрим одну такую, я предлагаю, большую задачу, которая, я думаю, важна для всех. Мы ее рассмотрим, поработаем, на этом опыт наберем, а дальше вы можете этот метод использовать для решения своих задач лишних, производственных, семейных, родовых, ну и так далее, городских. Вот на этом опыте мы получимся. Отталкиваясь я от того, что вот я почему говорю вспомнил Диану, ой, Ангелину <coughs> где-то с месяца назад, наверное, даже чуть меньше, она вдруг запела гимн россии она его знает гимн россии запела и вдруг и плачет плачет навзры, поет и плачет вы знаете сердце разрывать я понял что она дает знак что в россии не все в порядке это просто ребенок через ребенка с глазами устами ребенка гласит истину а устами ребенка говорится нам взрослые что вы Куда вы смотрите? Россия в такой беде, так издеваются над ней. Почему вы это допускаете? И вот я предложил, вот тогда и родилась идея как-то поспособствовать тому, что все-таки мы здесь довольно взрослые люди, грамотные, мудрые. Почему мы не принимаем те решения, их не, не озвучиваем, не предлагаем? мы граждане этой страны и мы право ä, право ä, говорить что мы хотим какой мы хотим страну видеть да может быть наше желание не совпадет там с желаниями других но оно по крайней мере проявится а может быть оно к нему прицепятся другие желания подобные в конце концов все-таки будет активное, но не но уже становится ну, совсем, как говорится, стыдно, когда в такой богатой стране э, люди так живут. Это же, ну, ненормально. Поэтому, вот знаете, сегодня я предлагаю э, таким большим советом семей э, поговорить о России. Даже если нас слушают люди других стран, я обращаюсь к ним тоже. Она нас слушают и э, из других стран. Э, друзья, Россия, давайте поможем России, когда России поможем, то это полезно будет для всего мира. Потом этот опыт мы можем предложить и другим странам. И будем с другими странами также вместе работать, помогать и другим странам быть счастливее. Россия всегда была сторонником многополисного мира. И поэтому сейчас ей стараются выбить из колеи, убрать из дороги, чтобы она не мешала, развалить и так далее. Так вот, много чего, много планов таких. Вот, например, сейчас один выдвинули перенести в столицу и построить несколько городов. Таких городов производственных, научно-производственных. Шойгу это озвучил. Явно это не лично его идея, но он рупор этой идеи. Так вот, Вроде бы полезно, да, развивать Сибирь надо, и давно об этом говорят. Ну что там предлагается? -то? Столицу перенести в Сибирь, таким образом создать там такой мощный производственный научный комплекс, там есть все ресурсы, все в Сибири, людей мало, только работают на этих, в этих городах, в а на этих научно-производственных комплексах, управлять ими легко, армия сильная и по сути может отделять. Можно расчленить таким образом Россию. Если не будет слушаться европейская часть, просто от нее отделились и все, и создали какое-то еще одно государство внутри. Таким образом, я увидел в этом попытку разделить страну. Иначе зачем все это? Переносить столицу и прочее. Да, развивать себе нужно. Но я увидел именно такой процесс. Хорошо, если я ошибаюсь. А вдруг нет? Вдруг действительно за этим стоит идея расчленения россии ну и так далее друзья о, друзья очень много разного сейчас в нашей стране происходит того что направлено против человека и против семьи хотя много говорится что да семья это важно там прочие какие-то копейки дают но то что люди живут бедно и не могут свои даже насущные проблемы решить не могут жилье иметь настоящее и комфортное и так далее ну, согласитесь, это уже становится ненормально в такой богатой стране. Поэтому я предлагаю на сегодня запустить вместе с вами образ той России, в которой мы хотим жить. Образ той России. Пусть этот образ вот энергетически будет взлетать в пространстве, в ментальном пространстве нашей России – и потихоньку, потихоньку проникать в головы чиновников, в головы тех, кто решает эти вопросы. И постепенно что-то должно меняться в положительную сторону. В какую сторону? В сторону ценности человека и семьи. В сторону помощи человеку и семье. Вот в эту сторону. И предлагаю такой образ с вами запустить. То есть, вот мы с вами, Большой Совет Семьего, сейчас я прям методику эту буду рассказывать, а ваша задача, ну, если кто не хочет в этом участвовать, пожалуйста, не, не участвуйте. Но ну, послушайте, может быть, это будет интересно. Но главное, не отрицайте. Если вы говорите, нет, это негатив, негативно к этому относитесь, ну, просто отключитесь и, и спите спокойно, не думайте об этом. Ну, а то, те, кому это интересно, давайте попробуем. Попробуем запустим образы, идеи той России, в которой мы хотим жить. Счастливой России. Пора уже нашу добрую энергию, наша любовь, наше, все то, что есть каждому из нас позитивное, превратить в реальную жизнь. В реальную жизнь. Так вот, я предлагаю. Это, мы будем это обсуждать, вы потом напишите, будем думать над этим. Я пока предлагаю такую, знаете, ну, как говорят, рыбу, основу, на которую можно потом заполнять и рисовать, рисовать тот образ. Вы знаете, что сила намерения существует, сила образов существует, а такая коллективная сила намерения, сила образов – это большая сила. Так вот, я предлагаю, чтобы в первую очередь нужно поговорить об управлении, потому что все зависит от управления. Такой большой страной нужно грамотно, мудро управлять. Поэтому я предлагаю главным в управлении страны является референдум на всех уровнях, на муниципальном уровне и выше-выше-выше, то есть на всех уровнях должен органом управления должен быть референдум. Это сейчас реально с помощью технических средств все это решается, причем можно технические средства все-таки обезопасить от какого-то внедрения. И получать реальные результаты, то есть э, референдум. Дальше. Я предлагаю, чтобы управление страной вели, э, управление страной происходило по, э, в парламентском варианте, в парламентской форме при двух э, э, палатах, э, при двух палатах, допустим, ну как сегодня существует Госдума и Совет Федерации, ну примерно. Можно оставить такие названия. Госдума и Совет Федерации. Двухпалатная парламентская система. Это управление. В этой системе управления президент, правительство, это наемные менеджеры. Наемные менеджеры. Они назначаются вот этой, этим парламентом и выполняют свои функции, которые там им а, от, а, прописаны. А, все силовые структуры подчиняются не президенту и не а, правительству, а подчиняются этой, этому парламенту. Вот этому а, двухпалатному парламенту. Таким образом мы обезопасены от каких-то а, личных амбиций, там, от каких-то других проявлений. Все-таки парламент, где присутствуют в, обязательно выборные а, выборы а, Существуют полноценно, без партийных списков, прямые выборы э, от каждого региона, чтобы э, чтоб присутствовал э, представитель каждого региона. И что мы еще предлагаем? В истории есть интересный опыт, который длился довольно долго, где-то 150 лет, э, длился, э, когда в таком парламенте решения принимались единогласно. Много спорят об этом, что, мол, это утопия. Ничего подобного. Это можно найти решение. Надо найти такие решения, чтобы удовлетворяли всех. Это реально, это возможно, да? Можно дольше, может, поговорить там, найти какие-то варианты, но это должно удовлетворять всех, Они а в ущерб. Допустим, одни регионы остаются какими-то второстепенными, а другие главными. Нет, это должно быть везде люди одинаковые. И жить должны одинаково счастливо. И поэтому права имеют, должны одинаковые. Поэтому голосование должно быть единогласным в этих двух палатных, вот в этом двухпалатном парламенте. Таким образом, вот это управление государством. Так я пока говорю, это рыба. Вы можете писать, будем вместе обсуждать. И подумаем, и потом сложим картинку более тщательно. На сегодняшнем совете семьи мы просто забрасываем эту идею. Кроме того, в управлении государством должны участвовать еще и общественные организации. И вот одной из общественных организаций я предлагаю Совет семей. Пусть Совет семей станет той общественной организацией, которая знает нужды семьи, нужды человека. То, как не семья. Знает лучше, что нужно, какое здравоохранение, какая, какая система образования, какие коммунальные услуги и прочее, прочее, прочее. Конечно, это все через семью проходит. Семья все это знает. И советы семей закладывают эти образы и предлагают вот для властей уже свои какие-то решения и так далее. чтобы они тоже, советы семей собирались и помогали выполнять наполнять это пространство такими более гармоничными решениями. Совет семей. Вот общественный. Мудрец. Еще я предлагаю в стране иметь, в свое время Лужков предлагал такую идею, его не поддержали, наверное, рано было, создать в стране совет мудрецов. В некоторых странах это есть. Совет мудрецов. И вот этот совет мудрецов, состоящий из наиболее уважаемых людей страны, он определяет стратегию развития страны, перспективу. Потому что у нас, мы вот сколько мы живем вот после перестройки, уже 40 практически, 30 лет, у нас нет стратегии. У нас нет стратегии развития. Все решается так, как говорится, от случая к случаю. Что, что возникло в необходимости, то и решаем. А это должна быть стратегия развития продуманная четкое ведущая в определенном направлении и вот это должны определять, определять должен совет мудрецов и предлагать вот, парламенту рассмотреть это предлагать народу на референдум и таким образом эта стратегия должна в конце концов утверждаться то есть вот такую систему управления я предлагаю для страны друзья и вот я предлагаю нашему вот такому онлайн-совету семей принять за основу эту, эту концепцию. А дальше мы ее начнем работать, наполнять, и вы в своих советах семей на кухнях или где-то в кафе, вы можете это дальше развивать, развивать. И ваши мысли будут входить вот в эту сферу вот той гармоничной событийности, в которой все будет достаточно гармонично происходить и развиваться и утверждаться, не напрягая кого, не разрушая, без революции, без всяких, но будет постепенный переход в нужное русло. Все должно быть пригодно. Осталось на 2 минуты, друзья. Поэтому давайте вот на этом мы завершаем. И мы сейчас, вот я мы, значит, совершаем вот такой, выражаем, чисто намерение на реализацию тех намерений, которые мы озвучили по созданию новой системы управления России. И пусть это свершится. А вы, друзья, пишите, и мы будем дальше развивать эту систему и проведем следующий совет семей еще более подробно. Вы поделитесь своими результатами и будем дальше эту тему развивать, развивать и улучшать счастье нашей стране. Благодарю вас, благодарю Наше время заканчивается. Да? Благодарю, благодарю. Да будет так, дорогие. Напишите ваш отклик, что вы чувствуете, пока минуточка еще есть. И так. также пусть также прозвучит намерение о сохранении целостности России, наиболее благоприятным, наиболее оптимальным, гармоничным способом. Пусть сохранится целостность нашей прекрасной страны где да. каждый каждый регион, каждый народ очень-очень важен в единстве. Как для Матери Мира, Великой Богини, Божественного начала женского важны каждый каждый ребенок, каждая личность уникальная. Пусть, пусть это созвучит на долгие годы, тысячелетия сохранится. Да будет так. Да благодарю, так. Анатолий Александрович, благодарю за Вашу мудрость и любовь. Так и есть. Благодарю. До свидания.